Рецепт приготовления легкого чесночного супа, украшенного карамелизованной цветной капустой. Разогреть духовку до 160 градусов, отрезать верхушки головок чеснока, положить чеснок на алюминиевую фольгу, осыпать солью и перцем, полить оливковым маслом, завернуть плотно в фольгу и запекать, пока чеснок не станет мягким, около 1 часа, дать остыть, удалить кожуру и разогреть духовку до 175 градусов. Растопить четверть чашки оливкового масла в большой кастрюле на среднем огне, добавить лук, приправить солью и перцем, готовить, помешивая, пока лук не станет мягким, но не подрумянится, добавить нарезанную капусту, тимьяны вино, варить на медленном огне, пока вино не уменьшится в два раза, добавить бульон, довести до кипения, накрыть крышкой и варить 20 минут, снять крышку и варить. Пока капуста не станет мягкой, около 15 минут, снять с огня. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Жду ваших лайков и комментариев. Обещанный список ингредиентов. Головки чеснока, 3 штуки. Луковицы, тонко нарезанных, 3 штуки. Головки цветной капусты, 4 штуки. 3 тонко нарезанных, 1 разделить на мелкие соцветия. Веточек тимьяна, связанного веревкой, плюс 1 столовая ложка нарезанного тимьяна, 8 штук. Сухого белого вина, 1 стакан. Густых сливок, 2 стакана. Мелко нарезанной петрушки, 2 столовые ложки. Количество порций, 10-12. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Надеюсь на скорую встречу на канале.